Я редко пою не свои песни, но есть любимые песни, которые просто невозможно не спеть. Вот как раз я хочу начать с песни под гитару. Это песня на стихи Роберта Бернса, музыка Александра Лермана. Песня очень такая замечательная, пасторалька, называется «Зеленый дол". Зеленый то лес шести листво, И каждый лист был свежий чист, От ваги дождевой, Где этот летний рай, Лесная душ мертва, Но снова май придет наш край. И зашумит листва Но снова май придет наш край И зашумит листва Но не не ни, ни зной себя я не встряхну Тяжелый свет прошедших лет Печаль и седина под старость краток день, а ночь безнадежна, и дважды год к нам не придет счастливая весна. Счастливая весна. Давно лицвёл зелёный дом, Лес шелестел листовый, И каждый лист был свежий чист От влаги дождевой. Где этот летний рай, Лесная душ вертва, Но снова май придет наш край И зажмит весла. Но снова май придет наш край И зажмит весла.